Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу сказать, что наряду со мной, значит, предполагалась ведущая Никифорова Лариса Викторовна, к сожалению, не смогла принять участие в связи с болезням матери. А также хочу поблагодарить технического модератора нашей секции, Жданову Елену Васильевну, внесшую огромный вклад Техническое делах технического обеспечения нашей работы. По списку на секции культурологии и искусства было представлено 26 докладов. По-моему, это одна из самых больших секций на нашем Конгрессе, из которых, правда, реально состоялось 14, тоже вот по тем многообразным причинам, о которых Владимир Владимирович уже говорил в самом начале нашего заседания. Это были доклады самого различного содержания: от наскального рисунка и социалистического реализма в живописи до семейных художественных мастерских за Байкаль. Столь же разобразна была методология: от субъективно-писательной до коммуникативно-функциональной и структурно-семиотической. Докладчики далеко не во всем были согласны между собой. Это я хочу специально говорить. Много вопросов, в частности, вызвало сообщение о соотношении женственности и мужественности в искусстве 21 века. Один из самых острых вопросов, как известно. А также роль медиатора или куратора в музейной экспозиции современного искусства, которая требует особого разговора. И вот в этой связи поступило предложение Возможно, в наших будущих конференциях и конгрессах, я надеюсь, выделить в особую секцию разговор о современном искусстве, потому что это очень сложная, особая проблема и не совсем понятно, искусство это или, может быть, какой-то другой вид социальной деятельности. С другой стороны, я бы выделил доклады Капитолина Антона Кокшеневой, между словом и цифрой, ⁇ Новейшие тенденции в современном театре ⁇ и Михаила Фефилова «О перспективах российского кино». Uh, и в итоге я позволю себе сомневлировать некоторые выводы, которые вытекают, на мой взгляд, из состоявшейся дискуссии. Uh, искусство есть символика совершенного в несовершенном. Каче... Именно этим искусство отличается от неискусства или постискусства. Uh, в качестве предметного носителя такого символа может выступить практически любая вещь звук, слово, изображение и так далее. Художник и его культура вольны символизировать совершенное в меру своего видения и понимания. Со своей стороны зритель, слушатель, читатель вправе принять или отвергнуть предлагаемую символику как художественную истину, совершенствую или ложь несовершен. В обоих случаях осуществляется ценностный цивилизационный выбор, акт избрания искусства, классического, модернистского или постмодернистского. В наиболее общем плане под классикой обычно понимают совершенство в своем роде. Но так как этих родов может быть несчетное количество, то слово «классик» часто употребляется абсолютно произвольно. Классический авангард, классический сюрк, классический кич и так далее. В отличие от подобного произвольного слова употребления, где все кошки серы, на основании услышанного и продуманного на нашей секции складывается понимание классического как символики присутствия совершенного в несовершенном. В отличие от классики и вопреки классике, как оппозиционная категория классики, выдвигается категория модерна, которая предстала в дискуссии как антропоцентрическая норма искусства, переносящая э, смысловой центр культуры совершенного на несовершенный. Проще говоря, модерн ищет совершенства в несовершенном, которое там по определению отсутствует, кризис гуманизма. Зародившись в Европу в эпоху барокко-реформации, модерн, как принцип творческого сознания, достиг своего апогея в начале 20 века в лице, так называемого, авангарда, в том числе в России, и завершился по существу второй половине прошлого столетия после двух мировых войн, причиной которых во многом стал он сам, модерн. Наконец, третья позиция художественно-культурной практики, обсуждавшейся на секции, это постмодерн. Игроцентричная версия искусства и культуры, их направленность на самое себя. Как таковая она имеет место уже в авангарде, но там она по большей части остается средством и не целью. В постмодерне игровая направленность самоцельна. В культурологическом смысле постмодерн – это целесообразность без цели, не от совершенного и не ищущая его. Это постискусство, покинувшее дух и само покинутое духом. Пользуясь средствами как традиционных, так и новейших технических мусс, виртуальной реальность, симулякор и так далее, постмодерн по факту не создает эстетическую объекта, прочитая коммуникацию. Как раз по этой цели служат разнообразные инсталляции, перформансы, флешмобы и прочие акции, конвертирующие упомянутую коммуникацию в информационный капитал. Таким образом, подводя итог размышлениям на нашей секции, я бы сказал так. Основная теоретическая и практическая задача культурологии искусства сегодня стремится к тому, чтобы на различном материале проследить историческую типологию порождающих моделей художественной культуры в их соотношении со смысловым ядром цивилизации и, прежде всего, отечественной цивилизации, в сравнении с иными социокультурными центрами. Произведение искусства в конечном счете есть религиозно-мировоззренческий выбор человека. Выбирая, выделяя, маркируя художественное событие как таковое, читатель, зритель, слушатель и его культура выбирают самих себя. Благодарю за внимание. Спасибо всем участникам и организаторам Конгресса. Спасибо, Александр Леонидович. Знаете, очень ценно то, что вы не только даете глубокий научный анализ, как всегда, в ваших выступлениях, но вы уже начинаете планировать следующий конгресс. Это вот очень ценно да. для вас. Очень... Надеюсь, надеюсь что он состоит. Очень правильно. Спасибо.